Всем привет, друзья, с вами Шкипер, и сегодня, как обещал, выходные, да, я записываю ролик по розыгрышу, который я уже анонсировал в своей группе ВКонтакте, с банков 6500 золота, будет 5 победителей, в принципе, все указано в посте, можно будет прочитать, посмотреть, знакомиться. На этом заострять внимание не буду, по сути, видео записываю для того, чтобы заострить внимание непосредственно на условиях самого розыгрыша, чтобы не было каких-то проблем. Давайте быстренько пробежимся уже по позициям, да, и, так сказать... Все быстренько разберем, чтобы всем все было понятно. Если вдруг кто ну, не знает, например, каких-то вещей относительно Ютуба как раз как этой подписки. Но мы сделаем все по порядку, чтобы не было проблем. Первое, подписка на группу ВКонтакте. То есть, соответственно, я оставил ссылку на всякий случай, несмотря на то, что вы как бы будете находиться в этой группе ВКонтакте, или вдруг вы у друзей где-то увидите эту запись или еще что-нибудь. Вот. Второе, лайк данной записи с розыгрышем Ну это легко, да? То есть, просто вот, то есть я лайк уже поставил, ставлю еще раз. Поставили лайк, все отлично Все, сделали, два пункта, половина уже хорошо, 50% Но надо 100, 100 надо э, Поехали дальше Репост данной записи с розыгрышем на вашу страницу ВКонтакте С указанием ссылки на ваш профиль на YouTube э, Соответственно, есть небольшой нюанс Это, внимание, ссылка на профиль должна быть под записью на вашей странице, а не в этой группе Соответственно, что мы делаем? Мы э, репостим эту запись И вот видите ваши комментарии, например, да? Мы, соответственно, открываем главную страницу вашего канала, с браузера копируем ссылочку, переходим обратно, вставляем в ваш комментарий ссылку и нажимаем «Поделиться записью». Все. То есть можем проверить, да, я захожу на свою страницу, проверяем внизу. Вот она, пожалуйста, видите, ссылка сверху, да, над розыгрышем уже есть на ваш канал. Соответственно, я захожу сюда и что я вижу? вижу, что закрывается страница, на которой как раз мой канал. Все отлично. Все понятно. Все так. Следующая позиция. Идем дальше. Отсюда даже посмотрим сразу. Подписка на мой канал на YouTube. Соответственно, здесь есть ссылочка. Также переходите по ссылке. Также видите мой каналчик. Да, все. Соответственно, должны быть подписаны на мой канал здесь. Ну, у меня здесь, конечно, кнопочки нет. Это же мой канал. Все-таки, как-никак. Вот. Смотрите, самый важный нюанс. Как раз вот состоит в чем? Соответственно, после того, как я выявлю победителей, да, соответственно, я каждого буду проверять через эти рандомайзеры, да, то есть, в записи это вы все это будете прекрасно видеть. Я буду смотреть относительно того, что Если лайк, да. У этого человека Если, соответственно, репост Потому что рандомайзер работает именно по репостам Поэтому старайтесь не делать два репоста Потому что когда вы делаете второй репост э, э, с, То есть э, система это считывает так Как будто вы аннулировали тот репост И он у вас не будет защиты. Соответственно, буду смотреть на комментарии канала на ютубе Поскольку я в противном случае не смогу понять Подписаны вы на меня или нет И самый важный момент чтобы я посмотрел, подписаны вы на меня или нет, вы должны зайти в настройки YouTube и открыть э, пользователям доступ к вашим подпискам. Как это делается? Здесь же можно, да, на основной странице, заходите в ваш профиль, открываете настройки, переходите в историю и конвенциальность. О, правильно сказал. И вот здесь вот э, у вас, возможно, будет стоять галочка, не, галочка фу, э, не показывать информацию о моих подписках. Галочку снимаем, нажимаем «Сохранить». Все, обновление прошло успешно. Соответственно, теперь пользователь, который заходит на э, вашу учетную запись на ютубе, он может посмотреть, какие подписки у вас есть, на какие каналы. В принципе, ребят, все, о чем я хотел сказать. В свою очередь, хочу вам пожелать удачи. Хочу пожелать удачи каждому из вас, да, чтобы у всех есть шанс победить. Соответственно, соответственно, старайтесь. Что, В принципе, ничего сложного делать не надо. Вот. Но я с вами прощаюсь. Всем спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Счастливо.